Чего же там нет? А там нету признаков персоналитета государства. Там что написано? Банк России, правильно? Все. А что должно быть на бумажной купюре? Вот это не имеет отношения к этим к водяным знакам и к металлической этой сетке. Там должны быть три подписи. Вот возьмите старые деньги начало 20 века, русские, возьмите зарубежные деньги начала XX века, либо даже после Первой мировой войны. Но этим надо интересоваться. Это есть такая наука во вспомогательных исторических дисциплинах, она называется бонистика. Боны это бумажные деньги, существовавшие там, с 18 века. Так вот. На бумажных деньгах должны быть инсигнии, признаки. Отсюда стигматы, признаки. Понятно? Сигнатуры. Инсигния – это символ власти, это корона, скиптер, держава. Что на деньгах есть признак власти? Три подписи. Почему подписи? Потому что начертание человеческого имени и фамилии из древля есть акт священный. Имя обладает силой. Для этого я вас отошлю к знаменитому трактату Петра Флоренского о именах. Государство налагает свое имя через трех ответственных лиц. Кто же эти лица? Вот 19 начало 20 века. На русских деньгах еще раз то же самое на зарубежных европейских на американских министр финансов казначей государственный и кассир государственного банка вот они своей подписью как государственные официальные лица удостоверяют подлинность банкноты ну как там есть этот натысячник ни на одной вы этого не найдете и вот самое сложное для поддельщиков, фальшиво фальшивомонейщиков, это было всегда это. Воспроизвести подпись. Сетку можно сделать. Понятно? Водяной знак можно при желании сделать. Подпись почти никогда невозможно было подделать. Хотя это были клише, конечно. Он не подписывал банкноты. Были сделаны вырезаны из каучука клише. Вот это имеет отношение к Владимиру. Владимир не просто чеканит некоторое количество золотых и гораздо большее количество серебряных монет. На них, на аверсе, он чеканит спасителя. На реверсе – себя, сидящего на престоле. И там надпись. «Владимир, осе его злата». Владимир Асе и его сребро. Он делает то, что делали сто лет назад на бумажных банкнотах. Понимаете, как это старая традиция? Он несет ответственность. А кто несет ответственность? Государь. Вот тот, кто взял на себя ответственность, тот и есть представитель государства».